Последние годы для Intel выдались нелегкими. AMD с Ryzen смогла навести шороха в десктопах, заставив закостенелого бывшего лидера шевелиться. В итоге год назад нам показали Elder Lake, поколение которое смогло вернуть Intel былое величие. А теперь мы встречаем его преемника. Raptor Lake. Смогли ли синие удержать статус лидера? Чем интересны новинки и что в итоге лучше, Ryzen 7000 или 13 поколение? На связи МК, это горячий выпуск о новых процессорах Intel. Ролик выходит при поддержке вашего лайка и подписки на наши сообщества ВКонтакте и Телеграм. Ссылочки на них ищите в описании. А мы традиционно начнем с пары минут теории. В отличие от новых Ryzen, которые в этом году обновились достаточно сильно, о чем мы рассказали в отдельном выпуске, Raptor Lake это скорее минорный апдейт. Из основных фишек это увеличение числа энергоэффективных ядер вдвое в линейках i7 и i9, а также их появление в младших i5 в количестве 4 штук. В итоге это выводит новый i7-13700K по числу ядер на уровень предыдущего флагмана i9-12900K, ну а свежий i9 вообще уходит в отрыв с 24 кокосами. Intel продолжает ставить своей главной целью именно игры, так как количество больших ядер во всех линейках не изменилось. Да, 6-8 нормальных ядер до сих пор с лихвой хватает всем новинкам игропрома, а энергоэффективных миньонов отсыпали для конкуренции с Ryzen. При этом сами Е e ядра никак не поменялись, они работают на все той же архитектуре Грейсман, и единственное, что сделала Intel, так это накидала им несколько сотен мегагерц частоты. А вот мощные... Ядра. Теперь другие. Они работают на архитектуре Raptor Cove. Это увеличенный кэш второго и третьего уровней. Улучшенный блок предварительной выборки, который оптимизирует нагрузку по ядрам с использованием искусственного интеллекта. Кроме этого, новые процессоры умеют работать с директором потоков второй версии, который, разумеется, есть только в свежем апдейте Windows 11 и позволяет более эффективно рулить разнородными ядрами в зависимости от типа нагрузки. Хорошо заметно, что Intel вновь начала частотную гонку. Свежие рапторы могут бустить до 5,8 ГГц. Отборный 13900K должен покорить планку в 6 ГГц. Первые тесты разгона под жидким азотом уже ставят рекорды за всю историю синих — i9-13900K раскочегарили до 8,8 ГГц. Это стало возможно благодаря новому оптимизированному 10 нанометровому техпроцессу, который компания называет Intel 7 Ultra. В итоге все нововведения позволили увеличить одноядерную производительность в случае с i9 на 15%, а многоядерную аж на 41%. Но какой ценой? Даже в официальных спецификациях Intel безумные теплопакеты стали еще больше, и свежий i9-13900K может потреблять до 250 Вт. Core i7 тоже резко нарастил аппетиты со 190 до тех же 250, а разогнанные Core i5 прибавили со 150 до 180 Вт. Все это мягко намекает на то, что Intel продолжает добиваться рекордных результатов в бенчмарках несмотря ни на что. Подробнее об этом мы поговорим дальше. Какие еще интересные плюшки получили Raptor Lake? Теперь процессоры официально могут работать с еще более высокочастотной DDR5 5600, что выше чем у Ryzen 7000. На деле у новинок не будет проблемы с модулями на 6400 МГц, что позволяет пробить 100 ГБ в секунду, а в интернете уже появились модули на 7200 мегагерц. При этом поддержка DDR4 не исчезла, привет AMD с их AM5. И да, как и ожидалось, шестисотая линейка будет поддерживать новинки после апдейта BIOS, и многие производители их уже выпустили. Имеет ли смысл ждать свежие платы на семисотой линейке? Топ в лице Z790 говорит, что нет. Единственное серьезное отличие — это увеличение числа линий PCI-Express 4 на 8 штук за счет уменьшения числа линий 3.0 на такое же количество. Также добавили поддержку еще одного быстрого USB 3.2 порта. С учетом того, что и до этого Z690 поддерживал пару десятков линий PCI-Express разных версий и столько же USB, изменения сделаны больше для галочки. С теорией все — синтетика и рабочие задачи. Intel, как обычно, изначально выпустила на рынок только топовые чипсы Z790 и процессоры с индексом K, то есть с поддержкой разгона. Эти решения по цене будут доступны далеко не всем и по сути представляют собой игру мускулами. Но чего Intel достигла за год, и что ждать от более слабых представителей 13-го поколения? Безумный рост частоты на 500-900 МГц за поколение, а также новая архитектура Raptor Lake действительно вывели топовый i9-13900K в неоспоримые лидеры по однопотоку. Прирост около 10-15% относительно предшественника. Ryzen 7000 также позади на уровне Elder Lake. В играх свежие решения синих должны чувствовать себя просто. Просто отлично. А вот по многопотоку все ощутимо хуже. Если в синтетике новинки еще держатся бодрячком и безумное наваливание ядер миньонов делает свое дело, выводя 24-ядерный i9-13900K на один уровень 16-ядерным свежим Ryzen 9 7950X, то вот в рабочих задачах, которые хуже оптимизированы под разносортные кокосы, лидерство AMD в этом поколении неоспоримо. Конкретное отставание зависит от задач. Задач, но в среднем это 20-25% при рендеринге, компиляции кода или работе с архивами. Единственные задачи, где новинки синих ощущают себя хорошо и вырываются вперед это различные фоторедакторы и некоторые задачи моделирования, которые обычно плохо параллелят нагрузку, что и позволяет рапторам вырваться вперед. И это опять же было ожидаемо для тех, кто читает наш телеграм и смотрит ролики. 16-ядерный разносортный i9 1290. 900K, мог навязывать конкуренцию 16-ядерному однородному Ryzen 9 5950X благодаря поддержке DDR5 и более высоким частотам и более быстрой архитектуре ну и отсутствие табу на теплопакеты. Но теперь это не работает. В Ryzen 7000 красные исправили все ошибки ощутимо нарастили производительность, так что перебороть их банальным увеличением числа миньонных ядер и частот уже не получится. Но если брать прирост относительно предшественников, то тут все отлично. Например, свежий i5-13600K легко навязывает конкуренцию i7-12700K в рабочих задачах, имея на два производительных ядра меньше. Все-таки буст частоты новая архитектура делают свое дело. Правда, младших Core i3 и i5 это совсем не коснется. Те продолжат работать на старой архитектуре Elder Lake. В общем, с производительностью все понятно — прирост за поколение отличный, но все же Ryzen впереди. Может Intel поработали над энергопотреблением? Конечно нет. Новые процессоры Intel — портативные филиалы ада. Просто вдумайтесь, при снятии всех лимитов свежий i9 может потреблять почти 390 Вт. Это буквально новый антирекорд, его предшественник при таких же условиях выжимал 360. На их фоне 16-ядерный Ryzen 9 с 250 Вт в пике — сын zero Лишь единичные платы на Z690 или Z790 будут способны обуздать горячий нрав в топовой новинке без каких-либо ограничений. И даже будучи зажатыми в 65 Вт, 16-ядерный Ryzen 9 7950X оказывается аж на треть быстрее, аналогично зажатого Core i9-13900K. При официальном теплопакете в 125 Вт разница только увеличивается до внушительных 55 Так что говорить о какой-либо энергоэффективности Raptor Lake просто не приходится. Свежий Ryzen в равных условиях ощутимо быстрее. Для рабочих задач урезать теплопакет Пакет новых Intel не получится. Снижение TDP с 300 до 200 Вт уже заставляет i9 проседать больше чем на 20%. Но, как я уже сказал, Intel больше целится в игры. И тут у Core 13 поколения в теории все должно быть хорошо. Рекордная одноядерная производительность и поддержка быстрой DDR5 должны сделать свое дело. По традиции, i9-13900K — лучший игровой процессор. В большинстве игр, которые до сих пор не самым лучшим образом параллелятся, отрыв от топового Ryzen 7000 достигает 10-15%, а решения 12-го поколения и вовсе нередко отстают на все двадцать двадцать пять но тут есть важный нюанс, речь идет о FPS нередко под две сотни, и даже потомственный гиберспортсмен едва ли отличит 150 от 170 кадров в секунду. Более того, современные топы избыточны для игр. Это отлично показывают тесты Core i5-13600K, казалось бы у него вдвое меньше малых ядер и урезанное на 2 штуки число больших, но все еще в играх он выступает на уровне Core i9 с минимальной разницей в несколько кадров. И что приятно, в играх новинки потребляют уже вполне разумное количество энергии. Например, у i5-13600K это всего лишь около 80 Вт, и даже топовый i9-13900K ограничивается достаточно скромными 120 Вт. Смогли ли в итоге Intel удержать лидерство в сегменте десктопных ПК? Точно нет. В рабочих задачах превосходство Ryzen 7000 неоспоримо. Все-таки во многих задачах по обработке большое число полноценных ядер на свежей Zen 4 и частотами выше 5 ГГц дают о себе знать, так что если вам нужна быстрая рабочая станция, нужно собирать на AMD, без вариантов. Что касается игр, то тут рапторы действительно дают лучшую производительность, однако на деле это пустая формальность. Мы живем в эпоху доступных шестиядерников, и когда Ryzen 5 5500 за 7000 рублей способен отрисовать под сотню кадров в секунду, мало кто согласится заплатить на порядок больше, чтобы получить слабо заметные на деле две сотни FPS. Казалось бы, Intel все еще могла выйти победителем в средне и низкобюджетном сегментах, которые куда массовый топов, но и тут компания зачем-то подложила себе свинью: что Core i3, что младшие Core i5 будут принадлежать линейке 13-го поколения лишь формально. По сути, это будут или перемаркированные Elder Lake с небольшим бустом частоты, такая участь коснется Core i3, или же компания подцепит к ним 4 миньона, как в случае с Core i5. А с учетом того, что цены на такие формальные новинки гарантированно будут выше, смысла в их покупке очень немного. А ведь Intel вполне могла перевести их на Raptor Cove, что вместе с бустом частоты могло ускорить Core i3 и i5 минимум на 15-20%. Это бы позволило компании остаться лидером в массовом сегменте, ведь конкурента тому же 100-долларовому Core i3-12100 у AMD нет, а ведь этот четырехъядерник неплохо чувствует себя в играх, его преемник на новой архитектуре только закрепил бы успех. Вот и получается, что большинство Core 13-го поколения странные процессоры, которым сложно найти применение. Собирать на них ПК с нуля не имеет смысла, по цене выйдет как за Ryzen 7000, но последние зачастую быстрее в рабочих задачах. Да и сокет AM5 только появился, тогда как LJ1700 с высокой долей вероятностью это последняя поддерживаемая архитектура. Апгрейд с 12-го поколения, с одной стороны это логично, ибо даже между одинаковыми старшими представителями одной серии прирост в рабочих задачах нередко в 30-40%, Эльдер Лейк сложно назвать устаревшим поколением, так что едва ли кто-то всерьез будет в ближайшую пару лет менять i7-12700K на 13700K. Пожалуй, единственный хоть сколько-нибудь интересный процессор из огненного трио — это Core i5-13600K. Он быстрее в играх любых Ryzen 7000, при этом его потребление даже в рабочих задачах не заходит за 160 Вт, что делает его по современным меркам достаточно холодным. При этом он работает на старых платах и поддерживает DDR4, что позволяет сэкономить при сборке с нуля относительно новой ряженки. Так что Raptor Lake – очередная формальная архитектура, так сказать, духовный продолжатель RSK Lake. Однако та эпоха прошла, AMD смогла стать великой, и ее Ryzen не просто конкуренты, они во многом лучше решений синих. Скорее всего, добрую часть рынка некогда лидер уступит молодому красному дракону. И нам остается лишь надеяться, что в 14-м поколении Intel сможет приятно удивить и поддержать конкуренцию на рынке x86 процессоров. Спасибо за просмотр. Больше новостей в нашей группе ВКонтакте и в телеграм-канале. Ссылочки в описании и закрепленном комментарии. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. И еще услышимся.